Следующий робот – это робот скальпер Pro. Очень интересный получился результат. Инструмент – это могут быть как фьючерсы, так акции не только российские, но и американские. Имеется в виду биржа санкт петербург Условия – хорошая ликвидность и волатильность. Депозит здесь может быть совершенно минимальный, то есть можно его настроить и на депозит там даже от 50 тысяч рублей. То есть это в отличие от Bonds от Sky. Скальпера здесь можно меньше капитала использовать, и доходности здесь, ожидаем, могут быть гораздо выше, если вы нашли классный инструмент, настроились на нем и поняли, когда робота запускать и с ним работать. Размер риска здесь есть, но нет риска перенос позиций. То есть риск здесь выше, здесь без риска у стратегии уже невозможно построить на акциях, поскольку есть рыночный риск для непосредственно от движения самих акций. Особых сложностей именно по навыкам использования здесь нет. Необходимый рынок, настраивается он на тренд и на боковик. Очень хорошо игра, работает в боковике, но нужны одни настройки. Если тренд, то можно использовать фильтр по трендам. И тогда робот будет работать только скальпировать в необходимом направлении, что, собственно, его увеличивает вероятность прибыли. Терминал Quick и планируется MetaTrader 5 в дальнейшем. Пример работы это все можно посмотреть на сайте. Здесь на этом не останавливаемся. И вот основные его параметры для настройки. То есть здесь настроек тоже достаточно много. Чем отличается данный робот, что есть встроенный риск менеджер. Очень часто, что а, есть необходимость остановки работы робота. Вот раньше такого не было. И, например, если мы торгуем тренды и на большом таймфрейме, там останавливать роботы нельзя, потому что можно пропустить тренд. Хороший. Поскольку э, скальпер для него не то, что можно останавливать, для него нужно останавливаться, чтобы а, передохнуть, дух, э, перевести дух. Но это для ручной торговли. Роботу это нужно не для того, чтобы избавиться от эмоций. Роботу нужно это для того, что если вдруг пошел не тот рынок, который вы ожидали, то есть вот идет серия убыточных сделок, робот останавливается, потому что значит что-то не то происходит. И, соответственно, нужно, э, надо ему остановиться, чтобы вы могли бы вот там поднастроить. Или есть возможность вообще его остановиться, если вот он превысил убыток на день. То есть он останавливается и все, вы ждете, пока вы придете и поднастройте его. Возможность есть здесь усреднение. И возможность усреднения – это тоже очень интересная возможность для скальпера. А все это можно использовать, но использовать нужно это все грамотно. И опять же усреднение – это не есть пересиживание позиций. То есть это если это задумано, это интересный вариант. И есть фильтр по наклону скользящих средний для того, чтобы работать только в направлении тренда. Ну и также есть настройки по защите от манипуляций в стакане. И есть необходимые настройки на периоды, запрещенный период торговли и периоды поиска сигналов. По данным Robo, основные моменты все.